I think the girls with their nails Всем доброе утро ребят Ну что у нас утренний обзорчик Посмотрим Что где и как И куда Подарок субботы Два удара ПВО, Валентина, временный, так, волшебная кузница, понятно, войди в игру, набор, выращивай призы. Так, давайте отсюда начнем, на столка. Открылась на русском сервере. Есть возможность собрать опять же розу. Бонус, сокровищница. Вот что что на русском сервере сокровищница довольно-таки неплохая, мне она реально нравится. Ледяха, Роза, Бугеман, причем герои падают довольно-таки неплохо. Так, большая выгода. Зефира запихнули охотник за богатством. Донатная акция. О, а вот. Нового героя можно вытащить. Может кому-то повезет. Если кто-то еще донатит сюда. Разбей яйца. Ничего такого нету. Колесо удачи. Так, не Крэл, осколки, новой героиня, Матроны, парящий остров. Он старенький, ничего такого в принципе нет. Божество продают. Ну, в общем, они сделали ставку на донат. Нет, видите, нету сумок в обновлении, судя по всему. То есть будет вариант либо через остров, через пыльцу, либо сюда через э, охотник за богатством собирать нового героя. Такс. Вот он, Альфа, Альфа-мех. Если не ошибаюсь. Механоид альфа. Такс. Ну такое себе. Поехали на английский сервер. Посмотрим. Что у нас интересного на Интеше есть? Сейчас перейду сразу же на основу. Нравится мне после после обновления вот эти вот переходы. Ни хрена толком не работают. Короче, блядь, не знаю. Все, что мне понравилось с обновления, это босс <laughs> в КБшке. Так блядь, ни хера не поменяло. Вот, вот Вымораживает столько всего, блядь. И опять какая-то хрень. Так, отлично, есть поменяли. Мэри, Лиз, тоже ничего нового нету. Тридцать осколков. Притягивает довольно-таки неплохой домайер. Я вчера это показал. Так, магическая лаборатория. Здесь тоже альфа-мех есть. Э -э Сикентр, же, понятно. Настолка. И хватайка есть, ничего себе. аккумуляцию здесь не меняют плант проспектор все остальное коллекционер как обычно неплохо а, дискаунт у нас сегодня в дискаунте не знаю, у меня монет нету но опять же та же самая ситуация которая показывал карты карты карты карты топовая тема островок Тоже ничего такого прям мега-мега вау нету. Ну, на столках хватайка. И шанс ловить. А, мехадоид. А, кстати, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Фортун Хантер. Вот то же самое, да. Поехали. Чикнем Тайвань. Может там что-то обновилось. Интересное есть. Еще на немочку забежим. 1831 тоже было какое-то мини-обновление, походу Воу-воу-воу, вот -во, так Я подал заявку на атаку фартов, что <смех> я в топ кильди вхожу. <смех> Это смешно. Так, зефир. Пакеты. Ну, пакеты стандартные, ничего не поменялось. Да, тут что-то, видите, обновление вроде в первую очередь. А, а... по акциям. По плюхам они что-то попозже всех дают их. Ну где-то должен быть сегодня шарик. Посмотрим, что интересного там будет. Нету ничего, видите, только меха они собрали, типа, через донат конкретно, через пыльцу, наверное, аж в следующем острове будет, и то непонятно сколько осколков. А, Такс. Поехали немку читну. Обдатен. Да запарили уже ж обновлял еще раз апдейты что они эти апдейты один за днем выдают видимо что-то фиксили добавили еще одну скорее всего так Что тут у меня делается? Такс. Нифига, нифига, нифига, нифига, нифига, нифига. Вот ну, здесь я показывал это, это было. Да, ничего нету нового. В общем, здесь все то же самое. В общем, такие вот дела. Надо будет сегодня, кстати, зафармить э, локации. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новые видосы. айджи как обычно, нихрена не сделала, поэтому ждем еще месяц. Все, всем удачи, всем пока.